И что всем здравствуйте, дорогие друзья С вами канал Нумизмар ТВ И в честь того, что скоро будет 9 мая Я решил описать и рассказать Вот об этой монете 55 лет, лет Великой Победы Выпущена эта монета в 2000 году Выпускал ее как Московский монетный двор Так и Санкт-Петербургский монетный двор Сплав у этой монеты Биметалл Тираж у нее 10 миллионов, стоимость в хорошем качестве 850 рублей, в среднем 150 рублей. Э, вот так вот мы видим ее сейчас с передней стороны, давайте посмотрим задней. Вот так она выглядит с То есть видим Банк России, 10 рублей и 2000 год. Что ж, дорогие друзья, с вами был канал Номизман ТВ. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!